Настройки LS и HS предназначены для того, чтобы неопытные пользователи не смогли хаотичным нажатием на кнопки вывести из строя оборудование, которое терморегулятор будет включать и выключать. Настройка LS ⁇ это нижний предел установки поддерживаемой температуры. По умолчанию 50 градусов. Установим, к примеру, 10 градусов. Пользователь не сможет установить температуру выключения ниже 10 градусов. Настройка HS. Это верхний предел... Установки поддерживаемой температуры по умолчанию 110 градусов. Если мы снизим установленную температуру, возьмем, к примеру, до 40 градусов, то пользователь не сможет поднять температуру срабатывания выше 40 градусов. Настройка РУ. Это установка задержки. Включение реле на колебания температуры. Измеряется в минутах. По умолчанию 0 минут. Можно установить от 1 минуты до 90 минут с шагом 1 минута. Настройка нужна для защиты охлаждающих механизмов, от частых включений и выключений. Как это работает? Установили время, 1 минуту, уставки, температура выключения 27 градусов, гистерезис 3 градуса и режим охлаждения, то есть работает как кондиционер. То есть при достижении 30 градусов терморегулятор должен подать питание на кондиционер, Поднимаем до 30 градусов и выше. Терморегулятор подаст питание на кондиционер не раньше, чем через одну минуту. И как вы видите, на дисплее мигает красная точка. Это сигнализирует, что работает задержка на включение. Прошла минута, терморегулятор включил кондиционер и не выключит его, пока температура не опустится до 27 градусов. И с такой задержкой терморегулятор будет работать, пока мы не поменяем настройку. Настройка SA ⁇ это калибровка датчика температуры. По умолчанию 0 градусов И его ее можно откорректировать от минус 10 до плюс 10 при помощи кнопок стрелочка вверх стрелочка вниз с шагом одна десятая градуса. Настройка АТ это таймер работы терморегулятора. Алгоритм настройки очень прост. Задали время, которое Вам нужно для Вашего технологического процесса. Время можно задать от 1 минуты до 999 минут с шагом 1 минуту. Это около 16,5 часов. После отработки заданного времени терморегулятор отключит нагрузку и не включит, пока Вы этого не пожелаете. Приведу пример. Нам надо, чтобы терморегулятор поддерживал заданную температуру в течение 1 минуты. Наши уставки. Температура срабатывания 27 градусов и режим охлаждения. Теперь терморегулятор будет поддерживать температуру в заданном пределе 1 минуту. А потом он отключится и на дисплее будет OFF. Включить таймер снова можно, зайдя опять в настройку AT. Также есть индикация, сколько времени осталось до завершения технологического процесса. К сожалению, индикация кратная 10 минутам.